Так и не дополз, дружище, что с тобой случилось? Ха-ха, любишь слэшеры? Тогда ты зашел куда нужно. Я сегодня нашел новый мега-брутальный слэшер от первого лица под названием Elderborn. И сегодня я специально для тебя, мой дорогой зритель, сделаю совершенно новый обзор и первый взгляд на возможности игры, на ее геймплей. Что же это такое Elderborn? и что он из себя представляет. Ну а ты для себя сделаешь определенные выводы Стоит ли тебе играть в эту игру Или же нет, стоит ли тебе тратить На нее свое личное время или же нет Братишка Скреч тебе сегодня поможет И прояснит эту ситуацию в твоей голове Ну а тебе всего лишь потребуется Поставить маленький лайкосик Под видосик, для того, чтобы братишка Скрэч Смог и дальше радовать тебя крутяцким Новейшим и офигенным контентом По играм, черт возьми, только по играм По самым новым, по самым офигенным Все, хватит болтать, приступаю К обзору, погнали, ну сразу Хочу сказать, что как только мы ее скачаете Она у нас пока что идет на английском языке Русской локализации, к сожалению Не завезли, из менюшечки Есть только настройки, да, то есть подобрать Можно под себя все, что вам захочется Кем же мы выберем, ребятки? Какого же, да, нам, смотрите, дают сразу на выбор Два персонажа, это женщина такая, да Похожа на какую-то Женщину-качка из реального мира да-да-да, наверное, с нее был взят образ, судя по лицу, да, если вы знаете такую Наталью Кузнецову, вот эта женщина как раз-таки похожа на нее, но-но-но, немножко худощава, но да ладненько. Так, это что за мужичок у нас такой? Какие банки, вы смотрите, они то, гляди, лоптут сейчас прямо на камеру. Давайте выберем брутального мужичка и... Начинаем, ребятки, играть в Элдер А сложность оставим такую же Элдерборн, как нам предлагают. Что нам бояться, что ли? Мы ничего не боимся. И от сложности мы не бежим. Вступительный ролик смотрим, ребятки, и здесь, и сейчас. Ну а вы оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу этой игры. Какие ваши первые впечатления? At the center of all destruction, a mighty city rose in the desert. Yurmum, feeding off the strange power flowing from the never-ending tempest above. It remained unconquered. Yurmum in its golden army was the bane of the realm for ages. The tribes toiled in its shadow, bound in its relentless grip, enslaved and oppressed until a warlord came, who united our tribes and led them against the city. His name was Janos, a hero anointed by the elders, standing a giant among men. Yannos' warriors never returned, but the city fell silent, sealed shut dormant for centuries closely guarding its mysteries and treasures our elders are the keepers of the past they tell us the city holds a great prize the very secret of eternal youth they seek to possess that power in every generation a champion of the tribes is chosen by the elders with their blessing They are set on a holy pilgrimage to explore the city. The champion is decided, in trial by combat. I've mastered my brothers and sisters, in this generation. The holy quest is mine! Leaving the familiar desert sands behind me, I enter the Forbidden Caves. This is the only remaining way to the sealed-off city. No one returned from the pilgrimage, yet there is no fear in my heart as I stare into the darkness. Gripping my weapon, I step into the shadows, and the shadows come alive. Я так понимаю, здесь нависла какая-то угроза, и выбрали одного из самых сильных бойцов, то есть меня, чтобы я помог, разобрался с этой угрозой. Все, в принципе, как и в обычных слэшерах, друзья, поэтому ничего не стоит удивляться, сейчас мы выступаем. Напомню, что у нас, ребятки, игрушечка Elderborn э, в жанре слэшер-рпг. И мы сейчас будем здесь пробивать себе путь сквозь трупы, сквозь кишки, сквозь кровищу. И будем, ребятки, после этого на вершине славы. Так, врываемся, друзья. Что тут у нас перед нами открывается? Какая-то комнатка. Это наше первое испытание. Тихо, тихо. Что? Оп. Вот смотрите, что происходит. Сразу же, ребятки, берем во внимание тот факт, что игра нас приветствует вот такими вот плюшечками. То есть мы когда пробегаем вот по этим вот штукам... Ох, что это было? Не понял я. Ох Ох ты! Это стрелы какие-то прям так вот вылетают, да? То есть, нажав на каждую плитку, у нас летят стрелы в разных направлениях. Поэтому лучше нам оббегать вот эти все плиточки и не становиться на них лишний раз. Ох, вот это, вот это кик, я понимаю, с ноги. Кому-то не поздоровится, когда я начну эм, такие финты делать. Так, нажмите, значит, на Е... Чтобы что-то активировать, я так понимаю, да? Ага, у нас здесь, значит, дверь и... Ага, вот этот рычаг мы активируем. Давай... А, надо нажать и подержать. Отлично. Открываем у дверку. Дверка открылась. Пускайте меня. Я гладиатор, мать вашу. Я только что выиграл в поединке. Я замочил большую, толстую, большую накачанную женщину. И теперь имею полное право быть здесь. Так это понятно, сейв прогресс, а здесь, ну, у нас кто-то полз, полз, и так и не дополз, дружище, что с тобой случилось? Почему ты растратил все силы и не дополз до этого чудесного источника? Тебе же осталось совсем чуть-чуть, а, эх, поднатужился бы ты нормально и дополз бы, ну, вот как я, например, хотя... Я, наверное, должен быть ему благодарен За то, что он расчистил мне путь И я прошел чуть дальше Так, ну ладненько, в общем, здесь у нас Я так понимаю, сейфпоинт, чекпоинт Где мы будем резаться Идем дальше, так, смотрим что? Оп, это понятно Бочечки можно ломать, и у нас копится Какая-то синяя полоска, да Снизу, которая находится от красной Замечательно, уже прогресс Уже я разобрался, что-то во все углы ты... тычусь как... как умалишенный, так, идем дальше, друзья Нам же ясно дают понять, что надо идти сюда. Так, это... Ох ты. Нажав на тап, я для себя открыл совершенно много нового. Так. Это что это? Типа карта? Или это... А, это у нас speed, resistance, магика, да? Магия. А, понял. Это у нас три ветки моих. Основных навыков, которые я буду развивать, когда, наверное, у меня накопится уровень, скорее всего, да. Здоровье, значит, у нас 150 хитпоинты и эссенция маны, наверное, да, она называется. А у нас 80 из 2000. Не знаю, за что она отвечает пока что, но сейчас мы, ребятки, с вами разберемся. Так, здесь что у нас такое? Здесь у нас какие-то, скорее всего, умения, да, и которые мы будем также со временем открывать. Возможно, мы уже... Этими умениями владеем Так, раз, два, три А, а это у нас типа дневник А, все понял, это у нас просто дневничок С информацией, не по оружке Нам тут тоже оповещают, да, все понял Все предельно просто и все понятно Без каких-нибудь там головоломок лишних И так далее, ребятки, идем дальше Продолжаем, так, мне тут значит Дают подсказочку, что нажми на левый Shift, чтобы там, чем что мы налево. оп Ага, понял, что-то мы, ох ты, как мы быстро, на левый шифт мы можем быстро передвигаться, что это за плиты такие интересные, наверное, надо просто пройти, ой, ой, ох, ничего себе, вот это, вот это урон, вы смотрите меня как просадило, а, как так-то, а, а что если бы на левый шифт я нажал, а, вот оно как, смотрите какие шипы, а смотрите сколько хп у меня осталось, капец, надо восстанавливать его как-то. Да, можно вот так вот быстренько протиснуться, но там у нас, я смотрю, ждет уже враг. Здорово! Ты что, здесь один, что ли? Совсем тебе скучно? Сейчас я скоротаю твои скучные времена и развеселю тебя. Ну что, идем? Так, а, тап, а, левая кнопка мыши, это у нас атака, левая кнопка мыши. Uh, затяжная. Это у нас сильная атака. Ну что ж, давайте отработаем на нем уже свою технику. Да. Не, не зря же я победил в поединке-то. Опа! Ну что, получил? О, два удара есть. Третий, четвертый, друзья. С четырех ударов он отлетает. Пока что урона моего меча не такой а сильный, да. Так, а можно его расчленить прямо здесь сейчас? Нет, нельзя. Идем дальше. Так, это тоже надо разбить, да? Ой. Погасли огоньки, погас свет надо Можно, ребятки, свет даже выключать Офигеть просто, просто обалденно Ну вот эти штуки я запомню, конечно же Да, что тут надо бы нам как-то а, Ускоряться, да, чтобы их преодолеть И что мы идем дальше Так, идем, ребятки, дальше, и что мы видим здесь Мне бы сейчас как-то подхилиться Я не знаю, у меня что-то здоровье очень сильно просело И я вот специально Сейчас ломаюсь, о, это что у нас такое А, это тот самый опять источник Где мы можем просто засейвиться Чекпоинт, так сказать, чекпоинт, так Идем дальше Так, это тоже мы все поломаем обязательно Мы накапливаем энергию, которая нам пригодится Так, что у нас здесь? А, нажмите на правую кнопку мыши для блока Давайте попробуем Поблокируем удары Здорово! Ты кто такой? О, он кидаться умеет. Вы смотрите, что творит, а. Смотрите, что творит. А если тебе накидаю, сейчас слышишь ты. О, пошатнулся, да, твоя, смотрю, репутация пошатнулась. Но у меня совсем мало, ребятки, остается хп. Что будет, если меня сольют? Кто мне скажет? Конечно же, я сольюсь. Логично, блин, логика просто зашкаливает. Уровень IQ просто на предельно максимально допустимом уровне. Так, это что у нас такое? Дверка который, естественно, открыть нельзя. Нужен для нее ключ. Сейчас пойдем искать этот ключ. Когда же мне хп то восстановит уже, а? Так, что у нас здесь? О, опять тип стоит какой-то. Так, нажмите на F для кика. А, я уже пробовал. Да, ребятки, кик это вот этот пинок. Надержи! держи! Что, сломалось, да? Сломалось у тебя там что-то, хрустнуло. Я слышал, как у тебя там хрустнуло. Ну, ладно, уж что. А, я не рассчитал сил, просто как бы сильный я, да. И сил не рассчитал немножечко. Извиняй, есть что уж не так. Так, идем дальше. Спускаемся. О, а как я поднимусь? Ага, вы видели, что я могу, а? Смотрите, оп! Как я круто могу, а? Я просто могу залезть вообще просто без проблем. Я, наверное, так гораздо выше куда-нибудь могу залезть, нет? А вроде бы нет. Так, что я вообще-то здесь топчусь? Так, идемте, ребятки. У нас одна цель, нам нужно сюда. Так, ты преграждаешь мне путь, а F для Кика, чтобы, так, сломать защиту. Я так понимаю. Так, здорово, ты что-то здесь стал. Я смотрю, приграждаешь мне путь. А ну пошел отсюда, отойдь. О, вот это был удар! Меня просто снесло, вообще с одного удара сбрила. Я так понимаю, когда мы резаемся на определенном участке пройденного пути, резаются также все наши враги, как, например, вот этот вот тип. Я к нему быстренько подлетаю, но... Черт, надо иногда атаки блокировать, уже учиться, а я что-то никак все э, не усвою этот урок. Так, ну что? Теперь твоя очередь. Давай, попробуй. Пробей меня. Так, еще раз. Я могу еще и кик сделать, а? Слышишь, ты не знал, что я могу кик сделать? Не знал, наверное. Вот я тебе показываю, как я могу киком. Так, заново мы копим и нашу энергию. Так, это я... Вот это... вот это, кстати, бочки, которые я сломал, они уже... Не появляется. Опять, дружище, стоит и скучает. Давай, развеселю тебя. Ох ты, он не успел, даже вдарил. Как такое я мог допустить? А, надо, ребятки, блок ставить почаще. Чего же я не пользуюсь этой фишкой? Блок почаще, и все будет окей. Так, здесь я помер, да, говоришь? Ну-ка, давай, раскрывайся. Так, с помощью пинка... О, ни хрена у него удар. Вот это удар у паренька. Смотрите, что творит, а. Сквозь блок пробивает даже. Второй раз нас нагнул этот самый тип. Что-то я, видимо, ребятки, не понял в этой жизни, да. И Что-то мне нужно переосмыслить срочно Так, давай присядем подумаем Так, над всеми моими Все ли я правильно делаю? Что-то мне мешает? Почему я не могу затащить? Давайте пробуем еще раз, ребятки Так, подбегаем к этому Раз, два, три Опять пропускаем удар Ничего, ребятки, я так и не усвоил из этой жизни. Опять так же пропускаем удары, как пропускали их раньше. Так, здорово! Это у нас тип, который кидается копьями. И нужно... О, он пробивает через мой этот... Через мой блок. Я же вроде на блоке стоял, да. Кстати, вот этот кик, он пробивает просто через мой блок вообще в легкую. Так, подходим к этому типу. И, естественно, ему сейчас... Сделаем больно, отлично. И подходим, ребятки, к ключевой точке. Так, вот тут тут наши звездочки, мы их подбираем. Так, секундочку, секундочку. Отойди. Вот так, значит, мы его раскрываем. И не надо ему давать ударять еще раз. Не надо, ребятки, ему дать ударить еще раз, потому что он очень жесткий какой-то тип. Так, это что такое? Это что у нас такое? This might uh, userful фул user full. Что это мы взяли? Я не пойму. Так, это мы тоже, кстати, можем забрать. Это наш experience, да, собранный непосильным трудом, который мы постоянно тут роняем. Так, идем дальше. Я так понимаю, это был какой-то, наверное, ключ. Да, тот самый ключ от той самой э, дверки, если я не ошибаюсь. Но просто здесь уже больше некуда идти. Так, идем сюда, ребятки, открываем эту дверку. А, так, да, это был тот самый ключ, мы его нашли. И, ох, как вас много-то, а? Я, наверное, вас не осилю. как мне с вами быть? Что-то мне кажется, я со сложностью немножечко переборщил, но сейчас попытаемся. Ох, втроем сразу что ли? Плюс еще и... О, ничего себе, вы смотрите, как здесь жестко, а! Так, ладно, пробуем еще раз. Блок, блок не забываем ставим. Блин, все равно пробило, Ну что ж такое-то, все равно меня пробивает, ну как так-то, а? Иди сюда! Все равно нарвался, Да что ж ты будешь делать-то, а? Капец, они так-то тоже умные, я не знаю, они э, комбинируют удар, они просто тупо делают автоатаку, они постоянно комбинируют, так, это мы забираем, не берем, 1370 инсенсы, ничего себе, так, надо нам сейчас как-то с этими типами разобраться, все, врываемся, врываемся аккуратно, блоки надо вовремя всегда ставить, у меня сейчас как-то не всегда получается, вовремя блоки ставить, да нихрена себе, они жесткие, а, как же быть-то, как быть, да, реально, враги здесь жесткие, Постоянно мне достается от них Так, ладно, убиваем этого типа и уже не просаживаемся По хпшечке, замечательно Так, приближаемся, сокращаем дистанцию Даем ему в бубен, он теряет у нас Значит, контроль над собой Да, но все-таки киком он нас может пробить Смотрите, как это получается, не очень ловко Так, а есть у меня что-нибудь на, на другие клавиши? Что-то пока что я этого не вижу Так, ну и все, ребятки, как же этих типов-то нам Расшатать? Так, есть у нас у, у, у, Есть нога, значит, есть отскок Кстати, надо пользоваться отскоками тоже иногда Так, привет! Так, отлично, сильный удар был. Мы можем, ребятки, отскакивать. Так. Ага, отскок, отскок. Отскок. Не, заб, не забываем, ребятки, есть отскоки у нас. Пробить можно ему щит. Так, не забываем. Вытягиваем на себя. Да, что? Ох, вот он мне все-то. А! Как же я так пропустил-то? А? Так, так, так, сломать тебе, бы тебе щит вообще, так, секундочку, так, бьем, бьем, бьем, отлично, замотали его, замечательно просто, идем к еще одному, это у нас, значит, лучник, у него как-то медленно стрелы очень летят. смотрите, я уже, я за это время успею свою эссенцию взять, так, мы же можем блокировать твои удары, давай, попробуй пробей, раз, он даже не попадает нас, ну ка иди, О, это он пробил меня, да, на получать, главное, чтобы он меня сейчас не слил, замечательно, Замечательно, успокоил просто, успокоил. Нам надо добраться до следующего сейф Это что такое? Так, надо посмотреть. А, что-то мы, ребятки, взяли. Катакомбы. Это, я так понимаю, нам а, в мануальчик наш добавится, да? Это что такое у нас за, а, за предмет? Давайте возьмем. Так, здесь. Что-то мы подобрали, короче, на R. Для отхила, видимо, что-то, да? Я так понимаю. Давайте попробуем. Раз, друзья, это типа шприцо, шпри, шприца у нас, да, здесь получается. Мы просто-напросто такую штучку находим, на себе применяем, и она у нас действует. Так, а у нас, походу, уровень накопился. И что мы можем сделать? Мы можем, наверное, как-то прокачаться, я так понимаю, да? Так, вот у нас, значит, уровень накопился. И как нам, а, как же нам его использовать-то, я не знаю. Вот честно, ребятки, не знаю, а, как использовать уровень. Но мне бы об этом сказали, точно. Так, идем дальше. Нам нужен срочно сейф поинт, где-нибудь найти. И этот сейфпоинт должен быть где-то. Да, друзья, отлично! Нахожу я сейфпоинт. На сейфпоинте можем себя апнуть. Достаточно нажать на тап, и достаточно нам просто нажать еще раз на таб, да, то есть нажимаем на тап, и здесь уже мы можем немножечко прокачаться. Либо в скорость, либо в резистенс, либо в магию. Так, во что же бы нам потратить-то наш опыт? Давайте, наверное, резистанс, что ли, я не знаю. Или магия, давайте лучше магию разовьем. Так, развиваем одно очко магии. И что у нас после этого усиливается? Если честно, я не знаю, но одно очко магии мы получаем наверняка. Так, выходим отсюда и сохраняемся, ребятки, сохраняемся. Берем сразу же ключик. Так, монстры ожили, монстры, монстры! Монстры откуда-то повылезали сразу же, а? Сразу же дерзить начали. Дерзить. Говорят, что они типа здесь папки-нагибаторы. Но они-то еще не знают, кто сюда к ним пришел в гости. Что я сейчас буду здесь папкой-нагибатором. Нагибатор должен быть только один. А ну все рассосались быстро. А вот так-то я что говорил? Я все правду же говорил, что я только здесь один нагибатор. Больше никто. Так, значит, вы видели, что здесь произошло? Я типа телепортировался в непонятном направлении, в непонятном измерении. Так, э, подождите-ка. Вы что, опять живые, что ли? Я не понял. Вы опять, что ли, живые? Как так-то, а? То есть имейте в виду, если мы телепортируемся, то у нас а, опять враги наши оживают. Мастер а, клинка мне пишет. Я, да, развил клинок, видимо, и мне дали эту плюшечку. Какую дверь можно открыть? Сюда можно пойти? А, сюда нельзя пойти. Так, скрижальку нужно заюзать. Что-то у нас здесь интересного. М -м -м, пишут, видимо, надо бы заюзать и посмотреть. Ну, это, ребятки, мы посмотрим как-нибудь. Когда у нас игру русифицируют нормально, а сейчас же я посмотреть это толком не могу, поэтому... Будем без этого справляться. Так, а она тут шприц, интересно, положили? Нет, шприца, кстати, нет. То, что мы уже, ребятки, собрали до чекпоинта, то не появляется. А вот что перед чекпоинтом, вот как сейчас эти типы, они у нас остаются и продолжают нам досаждать. О, нам один шприц, кстати, дали. Так, вставляем сюда ключ, у нас есть ключ. И движемся дальше, друзья, дальше, дальше. Играем, ребятки, в л... L... Играем в игру под названием Elderborn Мегабру... Мега-брутальный слэшер э, От первого лица, как вы видите, да Где нам предстоит отправиться в жуткое темное фэнтези -э, приключения под саундтрек из, чиз... из тяжелого металла, друзья Да-да-да, так оно есть Так, здесь, значит, у нас м, фишка Нажав на которую, так, что это было? Кто там только что умер, я не пойму Так, здесь что у нас такое? Нам надо здесь эту дверку открыть по-хорошему Да, что здесь произошло, я вообще не понял Здесь у нас тип встал сюда И его просто-напросто расчленило, я так понимаю Ну ладно, мы сюда вставать не будем Мы же вроде все-таки поумнее как-то Так, а что произойдет? Так, раз Смотрите, сразу со всех сторон выстрелами нас кроет. Здесь у нас есть рычажочек Который надо бы, надо бы нажать Так, открываем Ох, и тут тип у нас выходит Давай, родной, не попало по нему К сожалению, а так бы хотелось Давай, родной, уже умирай Пришло твое время да-да-да, а здесь у нас, я так понимаю, ничегошечки больше и нет. Так, идем сюда, и здесь у нас какой-то, значит, да, это у нас тоже эссенция, которую мы забираем благополучника и выдвигаемся обратно. И здесь тоже у нас все открылось. Ох, типов-то сколько! Сколько же типов-то у нас здесь, а? Вас откуда столько здесь взялось-то, а? Я не понимаю вообще. Откуда вы, ребятки? Ой-ой-ой, жесткий тип, а? Еще урон пропускаю, как так-то, а? Сейчас всем наваляю. Ой, наваляю! Сейчас тебе тоже, в том числе по первое число. Отлично! Так, это что у нас такое? Это вообще нажимается, и вроде бы нет. Капец, меня просто пытались раздамажить. На... Нельзя забывать, что на буковку R у нас восстановление здоровья может произойти, да. А может и не сработает. Так, все, иди давай, иди. Ой, как тут много. Они прям просто на каждом углу. На каждом углу это, типа, сейчас как замахнусь, а. Отлично, тяжелый удар, он все-таки сбивает вообще противника с ног Так, ты что-то, похоже, офигел там, смотрю, издалека накидываешь здесь Так, секундочку, там, похоже, сверху еще кто-то есть Этот тип, кстати, меня может отталкивать Или мне показалось, что там сверху тут есть Так, иди отсюда, иди, иди Тихо, тихо, тихо, тут их что-то много прям вообще Прям вообще много, ребятки, их тут Так, надо тебя точно тоже столкнуть туда к твоему дружку, который там внизу уже пасется Здесь как-то их реально много они, похоже, постоянно здесь восстанавливаются, или я, или я что-то не понял? Похоже, да. Их тут прям дофигища, этих типов. Так, секундочку, секундочку, ребятки, не раскисаем. Вот от этого типа можно, кстати, ждать очень жесткий удар. И мы будем стараться не попасться под его. О, вот это он долбанул, а! Такое ощущение, как будто у меня есть броня. Так, всаживаем в себя шприц. Так, отойди, отойди, отойди, родной! Он, видите, блокирует как технично все давай отвалил уже отвалил да так нам надо бы а, немножечко а, немножечко у нас смотрю накопилось и нам уже можно воспользоваться все-таки как много же их здесь а этот кстати, типа пробивает а ну-ка щит убрал свой ты он может кстати ударить из этого положения секундочку ты секундочку не о прям в голову прилетела как же так-то а? нельзя ребятки пропускать держим удар Держим, сближаемся, бьем и выносим сразу же. Нельзя ни в коем случае долго ждать. Нам, в нас, видите, сверху еще накидывают, со всех сторон просто. В нас накидывают. Надо бы сначала зачистить а, от этих типов, а потом уже дальше, ребятки, будем продолжать. Секундочку, что у нас здесь? Здесь у нас пусто. Ой-ой-ой, как много то здесь, а? Попал в своего. А ну-ка рассосались, говорю, быстро! Сейчас как замахнусь, батька сейчас замахнется и вам покажет, приходится прорубаться Так, блин, иногда следует короткими очередями гасить, потому что длинные очереди не совсем нам на руку Прорубаемся, ребятки, так, вот эти эссенции надо забирать Так, мы, кстати, уже можем что-то апнуть, я так понимаю, но апаться мы можем только на источники Поэтому пока что тянем, они там постоянно, по-моему, ресуются, да? Вот внизу, по-моему, тип резнуться, его же там не было или был? Или я что-то не понимаю Так, секундочку, ребятки, секундочку Выводим их сюда и стараемся скидываем в пропасть Так, скидывайся, скидывайся, говорю Не хочет скидываться этот тип Так, нога у нас далеко бьет Вроде далеко, отлично Выносим еще одного и, я так понимаю, мы уже почти, ребятки, на месте Но Но-но-но, этого недостаточно Так, а он что, не умеет так, как я? Ха-ха, лошара Он не умеет так, как я Прыгать, но он зато умеет Подходить тихонечко это сильный противник. Ой, вырубил меня. Ну как так-то? сейчас секунду дойду и продолжим. Продолжаем, друзья. Нам необходимо все-таки показать вам, как можно дальше, что же нас ждет впереди. Да, урон стал незначительный теперь от этих типов. Да, и нам это как раз-таки и нужно... Да-да-да, то есть мы просто будем сейчас проруб прорубаться, прорываться, вы все посмотрите подробненько, да, и увидите, стоит вообще ли играть или нет. Так, все, все, все рассосались, все разбежались, ты тоже давай уходи уже, пинается еще, а он пинается, я тоже могу пинаться. Так, всех сейчас выносим, а главное не забываем, ребятки, собираем эссенцию всевозможную, которую мы не забрали. Это нам поможет определенно в нашем прохождении. Так, давай, налетай, ой-ой-ой-ой, надо было мне заблокировать тебя. Как, как мы видим, у нас еще работает какая-то броня, которая не позволяет врагу нас как следует раздамажить. Так, секундочку. У него должен быть пинок, но он пинок этот не сделал. Так, это все мы убираем. Так, этого типа надо тоже сейчас убрать. Ох ты какое! А. Так, кто-то сзади, что ли, подошел? Такое ощущение. Так, отлично, выносим. Блин, да что ж, такие они точные все, а? Так, этого выносим. Тут мы померли, значит, забираем все свое. Обратно, аж обратно. 1989 у нас эссенция здесь было. Не забываем про вот эти вот штуки, которые везде разбросаны. Так, секунду, давай, отходи на меня. Так, нам надо бы сейчас зарезаться немножко. Так, риснулись чуть-чуть. Надо ему щит убрать, чтобы нормально дамажить. А то так не получается. Так, эссенцию забираем. И идем дальше. Так, ну что, соскучился? Да, иди отсюда. В общем, такая, ребят, игра. Ну, слэшер, если честно, как-то он не особо сильно прям заводит. То, что постоянно однотипные действия какие-то происходят. Типа вот этого рубилова, да, своих врагов. Постоянно он, не знаю. Как вам, кстати, ребятки, подскажите, пожалуйста, мне. Ну, а мне, если честно, так себе. Бывает, слэшеры прям цепляют динамики, да, своей. А здесь такое однообразие, что просто с ума сойти можно. Так, что у нас здесь такое? Здесь у нас пустота. Так, идем дальше, идем выше. Опять два типа. Ну, смотрите, просто никакого разнообразия. Ладно бы они, если бы еще как-то эффектно появлялись там, типа, откуда-нибудь из глубин вылазили. они просто появляются, да, встают и давай меня дамажить во все места. Ну что, что, что, разошлись, разошелся. Да что ж ты какой дерзкий парень, а ну уходи уже. Все, разобрали его на запчасти. Так, идем дальше, что у нас там? Где мы там ничего не собрали? Вроде бы все собрали элементы. Да, не надо забывать, что у нас а, внизу есть... А, да вообще везде есть элементы, которые... Вот это, например, секретные места с эссенцией, которые... Ну, желательно подбирать. Это для нашего же блага. Я уже много накопил. Мне уже необходимо бы это все дело прокачать. Так, надо было, наверное, мне резнуться немножечко, да? Шприц, шприц, восстановление сделать. Так, ему надо сначала щит пробивать, а уже потом дамажить. Два удара, удар ему и пробиваем. Так, секунду. Два удара проходит, а третий ни хрена не проходит. Так, отлично. Идем к следующему. Ох ты, ох ты, ох ты. Ну-ка слетай уже отсюда, подальше куда-нибудь. Ты тоже слетай давай. Тихо, тихо, тихо, что ты разошелся-то? Да, ну прикольно их вот так вот можно спиновать. Вообще не заморачиваясь просто. Продвигаемся, ребятки, по карьерной, так сказать, лестнице. Все вверх, вверх и еще раз. Вверх. Так, этого типа выносим. Не хочет он выноситься. Отходи, отходи. Так, так, так. Что-то у вас здесь как-то много прям. Сейчас как размахнусь, а? Да, тяжелым ударом можно прям вообще конкретно всех просто-напросто расшатывать во все стороны. Давай, давай, давай, родной уже, уходи. Тут сбоку кто-то мне еще подгаживает, блин, а? Так, секундочку. Сейчас я как накачаюсь, блин. Так, так, так. Не вижу, где он. В темноте не видно рожи. Так, берем эссенцию и идем дальше. Можно, мне кажется, бы обратно было бы вернуться и как-то использовать эту эссенцию на благо, но мы двигаемся точно вперед. Ни шаг он за... Так, здесь, по-моему, я был. Я отсюда вышел и пошел вот туда. Надо было где-то мне перейти, видимо, вот, может быть, даже здесь, это что такое? Ага, это, ребятки, у нас тот самый источник, да, сейфпоинт, где мы можем сохраниться и двигаться дальше. А мы, кстати, регенерировать возле него можем, нет? Вот я сейчас возле него нахожусь, и что? Так, мы же здесь можем э, кое-что апнуть себе, я так понимаю, нажав на тап, мы можем апнуть магия, скорость или выносливость. Я даже не знаю, давайте магию, что ли, апнем Ну, хотя магия, магии, а на что я ее использую, я что-то не понимаю Давайте выносливость попробуем, разовьем Даже два раза можно развить, ничего себе Так, два, и даже еще раз можно, ну и магию Отлично Да, аж три, аж четыре раза мы развились Только я пока не знаю, на что можно использовать эту магию, эту выносливость Так, опять у нас эти воины Опять однотипные бойцы, боевочки и так далее, друзья ну что ж, вот такая вот у нас под названием Elderborn. Как-то, если честно, братишку скретча она не очень цепляет, как слэшер. И это на самом деле обидно. Обидно, обидно. Слэшеры должны быть динамическими во всех проявлениях. Но это вроде как пишут разработчики Стрэ Слэшер РПГ. А потому, наверное... То, что мы видим, так оно и должно Происходить, ну да ладно С меня игра получит не больше 5 баллов В данном жанре, это уж наверняка Естественно, по 10-ти бальной шкале Так, ну а мы подходим куда-то, смотрю Событие у нас развивается, и у нас просто Огромная вышка, мы пытаемся Лезем вверх, и когда мы залезем Я здесь, честно, даже не, не знаю Так, осторожно. вот этому надо щит так, и потихонечку его дамажит. Сейчас как замахнусь, не дает мне замахнуться. И меня просто-напросто опять выносят. Ресаемся с последнего а, местечка. И давайте попробуем пройдем чуть-чуть подальше. Может быть получится опять все, смотрите, все на всех уровнях у нас просто отрезались. Давай уже в пропасть. Пропасть тебя ждет, чувак. Упал, нет? Или еще не упал? Хотя они, наверное, могут падать и жить после этого. Так. Идем дальше, пробираемся, пробиваемся. Ты иди давай в пропасть уже, тебе там самое место. Ты бы тоже ушел, наверное, в пропасть. Надо вас всех в пропасть посталкивать нахрен. И тогда вам будет счастье, дайте мне замахнуться это нормально, а? Что ж ты будешь делать-то, а? Раскричались, разорались, развопились. Давай, давай, в пропасть, я сказал, в пропасть. Не хочет двигаться, а? Я его пинаю, он стоит на месте. Не больно, говорит мне? Давай еще. Давай еще накинь мне пару пенделей. Мне не больно, говорит он. Так, да что ж он успевает пробить-то? А все, ушел. Молодец. Так, ага. Так я же вроде здесь весился. Или я опять кружочек дал? Надо было мне, ребятки, сразу наверх идти. Я опять кружочек дал и все. Так, вот до сюда мы, по-моему, дошли в прошлый раз, и здесь нас слили. Сейчас постараемся. Так, давайте-ка мы адреналинчику себе хапнем, хряпнем и вот отсюда уже начнем. Из водички они появились. Ой, как много же вас здесь-то! А? Как много вас! Вот здесь их реально много. Вот тут их прям вообще прям очень много. И тут нужно реально а, просто напросто уворачиваться. Здесь жестко, я смотрю, надо бы где-нибудь точечку занять какой нибудь попроще, -по -по откуда меня не так сильно могут достать они, вот они прям бьют, бьют, а я пытаюсь, ребятки, и ни ничего не получается, меня опять вырубают. А, ну что ж, вот такой у нас сегодня в эфире э, э, мега-брутальный слэшер под названием Elderborn. Э, э, если честно, мне игрушечка не совсем понравилась, да, обычно мне э, слэшеры всегда заходят, но в данный слэшер как бы э, играть слишком э, нудно, потому что он какой-то однотипный и немножечко атмосфера здесь, конечно, прикольная, но из-за того, что однотипный геймплей удручающая. Да, если поставить на, се на серьезные уровень сложности, так мы вообще охренеем, а Враги постоянно резаются. То есть нет у тебя чувства такого, такого что ты что-то там достиг, чего-то прошел. Потому что все, что ты убивал непосильным трудом и тратил свое время, оно, не, оно непосредственно резается в процессе, да, когда ты допустишь какую-нибудь ошибку. Или тебя просто сольют, или ты где-нибудь нагнешься, упадешь, да, оступишься и так далее. Все опять резнутся и опять все будут тебя досаждать. Ну, немножко от этого даже как-то, ну и обидно. Что ты, зритель, думаешь по поводу игрушечки под названием L Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Я непременно прочитаю, и мы с тобой все это дело... Обсудим от меня. Игра получает 5 из 10 возможных баллов в жанре слэшера. Ну, почему? Потому что я вам уже рассказал, рассказал ранее. Стоит ли мне продолжать играть в эту игру? Я не знаю, друзья. Я бы, если честно, бы и не стал. Но ну и все равно давайте наберем на это видео хотя бы 350 просмотров и 50 лайков для того, чтобы братишка скреч продолжал играть в игрушечку под названием Elderborn, продолжал в нее проходить и продолжал вас радовать контентом по этой игре. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!